Всем привет, друзья! Мы приехали в шку наша жка. Вон, Андрей с девочками там впереди стоит. Да, Дима с коляской, давид идет. Меня оставили. Мама мы не с тобой говорит. Ой, красота. Вон утка одна плавает. Я бы свалилась, наверное. Короче, я не экскурс, не экскурсовод, я ешку э, так досконально не знала. Вот а? так вот. Че? Ч, Амина? Тебе нравится яшка Тебе нравится, Яшка, угу. Кушать не хочешь? <реклама> <Я> не хочу. <реклама> Пошлите кушать тогда. Кушать пойдем. Пошли. Папа. Ты с папой пойдешь, да? Ты же папу хотела ведь увидеть, да? Глаза в два раза больше у Аминки стали. Она как будто я не знаю. <реклама> как будто не знаю, куда приехала. Амин каждую машину выглядывает, смотришь. Короче, друзья, мы пошли покушать. Покушать надо. Уже время, наверное, 6 часов, да? 6 вечера. Ну да, наверное. Димка с Даринкой. Как всегда. Давид, пойдем за ручку, мы с тобой возьмемся. А то мы с тобой одиночные идем, какие-то непонятные. Пойдем мы с тобой за ручку. Не будешь? да. Смотрите, как красиво храм! Какой хр красивый храм! Что, запачкала, что ли, тебя? Аминка на ручки захотела. Амина, посмотри сюда! Чего у тебя глаза-то такие большие стали? Я удивляюсь. Что случилось со мной? Да и чё? О чём я? Домируй на бабушке пришла покушать что-то. Я за деньги пришла покушать. Да? О, ветер какой сильный. На, я Аминку за руку возьму. Остирал, у вас стиралка есть. Дима. Тяжело у меня, рука ноет ну, ещё. Амина, ты вот спрашиваешь, где гулять-то? Ты же сказала, я приеду по ты где гуляешь сейчас? Ты не знаешь, где гуляешь? В городе гуляешь. Где ж короле? Вон батут там, да. Что где, батут? Потом, Потом попрыгаешь. А, так мы ну, в центре уже. Все, поняла, фонтаны здесь. Вот, вот. Посмотри налево. Айбас. Вот, вот. Видишь? Видишь? Можно туда, можно тут покажи. Завтра на карусели пойдем. Короче, друзья, мы покушали, в кафешке, я что-то так усало, давайте домой пойдем, говорит. Да, на карте сколько? На карте мало. Мало? Ну, сколько надо? 420. Ну, сколько-то уж есть. А? это то есть. Есть? Да, подожди, на 30 минут. На чем хочешь прокатиться-то? А, 200, 210 рублей надо на 30 минут, просто прокатиться Ну, прокатиться хочешь А где будешь кататься-то? А за вами. Потом обратно надо ехать. А потом что, пешком прибежишь? Да. Один? Ну, а, не, я у папы телефон возьму, он позову. Скажи, ай, пешком. Ай, вот тебе делать-то ничего. Ну возьми, возьми. Карта-то... У меня на телефоне ведь карта-то? Короче, Там друзья, карта. завтра. а? Ну, карта. Там карта-то, вон, у папы. Я, потом я говорю, Ай, да ладно, верну, верну. Я, я, сиди, я сиди, же сиди. мама, что... Не понимаю, что ребенок хочет прокатиться, еще жалко, что пусть а катается. Нет, а нет, там 240 2100, 2100 всего Нет, там. 200, 300 без, же. А. Папа! Не Все? убегай! Завтра на карусели пойдешь. Колесо. Зачем мне твои деньги не нужны? Да, вот это большое. Колесо хочешь? А? Будешь завтра? Да. Я тебе камеру дам. Но я с тобой не сяду. Я боюсь, потому что... Какой магазин? Фикс прайс. А, фикс прайс? А что, здесь есть, что ли? О, все, пойдем фикс прайс. Я за фикс прайс. Фикс прайс. Ладно. Дарина все у нас пешком хочет ходить. Да, там машинки. Ты куда? Ты куда одна пошла? Что-то возмущается. Дима-то где? Догоню вас сказал. Нету -то. А? Сейчас темно, наверное, батутом-то. Завтра погуляем хорошо. В музей сходим, а? Там Там -то. -то? Ладно, ладно. Да, Даринка. Да, слушаться надо маму с папой, скажи. На тебя что-то посмотрела. Амина? Амина? А я? Куда? Куда вы-то? Через дорогу, что ли, переходим, Андрей? Динара, иди сюда. На крайней не Я так боюсь на А я? Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Куда побежала? Эй, деревня. У нас такое деревня. А что у нас? Поселок городского типа. Да. Да. Да. сюда. Да. Куда вы отходите Да. Да. Да. Да. Ой, классно. Мажорик проехал. Мажорик проехал. Дарина, ты моя картина. Как она сегодня все ходит? Все ходит целый день. Да, он везде, не только у нас в поселке, знаешь. Не Еще. Я все, Дима, сейчас жду. Не знаю где он. Он и мой телефон схватил, и твой телефон все. Она,